Приветствую коллеги трейдеры. Хочу оставить свой отзыв о компании FM Group, в которой я стал сотрудничать буквально месяц назад, так как я уже пользовался сигналами торговыми других консалтинговых компаний. Но мне сказали, что эти сигналы дают более хорошую проходимость, то есть более хороший профит. Я заинтересовался, оформил месячную подписку EMUS и стал получать э, торговые рекомендации себе на телефон открыв первую вторую третью рекомендацию я удивился насколько точная точка входа в рынок что буквально э, с 0 в 2 вота то есть идет такой профит вот. естественно я стал увеличивать лотажность. в дальнейшем планирую тоже пользоваться данным контрагентом вот потому что действительно качество работы хорошее вот. всем профита всем привет меня зовут музафа я пользуюсь сигналами компании e7 торговлю по подписку и 7 nevis за первый месяц Заработал почти 40% к своей депозите. Большому спасибо Яну за помощь в торговле. Всем привет! Сегодня хочу рассказать я о компании SM Group. Компания она работает на рынке. Компания расположена в городе Санкт-Петербурге. Занимается оказанием помощи и передосвлением сигналов на рынке Форекс на рынке торговых операций, связанных с контактами, индексами. Я с компанией сотрудничаю около года. Во всем вот, очень благодарен данной компании, в особенности одному из работников данной компании, Антону. Я сам уже около наверное, 2014 года торгую на рынке Форекс, также бинарными опционами торговал, вот. и за это время не раз терял депозиты, не раз подал в ситуации, когда этот депозит и по моей вине, и не по моей вине у меня пропадал, скажем так, сливался. Антон, значит, я ему очень благодарен тем, что он воспитал во мне и компания Самгрупп, в том числе, в его лице, воспитал то, что порядок торговли, соблюдение строго риск-менеджмента, выставление правильных позиций, соблюдение о том, что лучше меньше получить может доход, меньше получишь, но зато ты никогда не потеряешь депозит. То есть э, очень благодарен этому и э, большое огромное спасибо компании SMGroup. Антону лично очень большая благодарность за то, что он э, воспитывает и поддерживает э, всех. А спасибо за те сигналы, которые предоставляются компании. Э, не существует сигналов, сразу хочу сказать, вот в интернете я читал тоже отзывы различные и про компанию самгрупп, в том числе и вот там отзывы, не всегда сигналы, естественно не существует сигналов, которые будут отрабатывать на сто процентов таких сигналов не существует, всегда есть сигналы, которые отрабатывают плюс, плюс, минус, то есть, но, вот что я говорю, еще раз говорю, что самое главное, это первое, во-первых, если ты берешь сигналы в компании самгрупп, что, ну практически на 85-90% сигнал. Во-первых, они выходят в плюс, а во-вторых, это то, что всегда торговля является безопасной. А это я вам скажу за пять лет, что я торгую, это является ну главным вообще критерием отношения к компании. То есть компания наоборот заинтересована в том, чтобы ее клиент те, кто не обращался зарабатывали, и зарабатывали, я прощаю внимание, безопасно, а это особенно те, кто вот начинает не так далеко давно торговать, это крайне важно, крайне важно, вы можете сегодня заработать 100, 200, 1000, 100 тысяч долларов вы можете заработать, но вы их можете также на рынке чем быстро потерять там, в течение там недели, а может даже несколько дней вы можете эту сумму потерять. Поэтому самый важный момент, который воспитывает компания, и я говорю еще крайне благодарен к ней, это воспитание безопасной торговли, спокойной, и нервной безопасной торговли спасибо всем